Здравствуйте, товарищи! В эфире «Пролетарские новости». Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Большинство российских врачей, принявших участие в исследовании Общероссийского народного фронта, заявили о нехватке медицинских препаратов в больнице. При этом в сентябре Минпромторг предложил перестать закупать для российских медицинских учреждений зарубежную медтехнику. Зачем капиталу тратиться на больную чели? Для себя же буржуи всегда изыщут средства для лечения. Им ничего не мешает лечиться, например, в Германии. Разумеется, за наш с тобой счет, товарищ. Сотрудники СИБ моста начали забастовку из-за задержек зарплаты. Задолженность перед более чем 300 сотрудниками составила около 5 миллионов рублей. Вот как высказался на этот счет один из сотрудников мостотряда номер 7, входящих в структуру СИБ моста. Цитирую. Уже октябрь. А нам недавно выдали деньги за июль. Мы по закону уведомили руководство компании о приостановке работы из-за задержек по выплате зарплаты. Конец цитаты. Пока существует частная собственность на средства производства, каждый эффективный хозяйственник будет обогащаться за счет отчуждения труда работников и хитрых махинаций с заработной платой. Президент Российской Федерации Владимир Путин в прошедшую пятницу заявил, что Россия обладает мощным торгово-промышленным потенциалом способна успешно справляться с самыми сложными и острыми вызовами. Также было заявлено о модернизации экономики страны в целом. По его словам, Россией за последние годы достигнута позитивная динамика в макроэкономических показателях, обеспечены устойчивость государственных финансов, рост золотовалютных резервов, а также текущий профицит федерального бюджета. Товарищ, буржуазия продолжает говорить нам о том, как все прекрасно и стабильно в нашей стране. Только после всех этих рассказов непонятно, почему же жить с каждым днем народу становится все тяжелее и тяжелее. Петербургский пенсионер, приехав из отпуска, выяснил, что его четырехкомнатную квартиру продали мошенники. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры. В сентябре мужчина вернулся из длительной поездки и запросил у коммунальных служб информацию о задолженности по коммунальным платежам. Из управляющей компании пришел ответ, что в июле такая квартира была продана а затем еще раз перепродано и больше ему не принадлежит. Вот он случай, показывающий всю гнилую суть буржуазного строя, когда человек человеку волк, когда даже оставить старика без крыши над головой вполне нормально, если речь идет о деньгах. В правительстве вернулись к обсуждению масштабной энергореформы, замороженной в 2014 году. В России предпримут еще одну попытку ввести социальную норму энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко растут тарифы. По проекту список потребителей, приравненных к населению, могут сократить, а домам и квартирам с электроплитами могут отказать в льготах. Вот и подходят очередные нововведения от власти капиталистов в виде новых поборов. Теперь вводят норму на электропотребление и завышенные тарифы. В твой карман, товарищ, залезут еще глубже, пока капитализм существует в нашей стране. Совокупное состояние 23 российских долларовых миллиардеров с начала 2018 года выросло на 18,4 миллиарда долларов. Следует из опубликованного в понедельник 1 октября нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Товарищ капитализм сам по себе это дикое социальное неравенство. Так что нечего удивляться тому, что пока ты изо всех сил пытаешься прокормить себя и свою семью, буржуи подсчитывают новые миллиарды на своем счету. Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в сентябре 2018 года снизился до 58%, вернувшись до крымскому уровня. Согласно опросу Левада-центра, деятельность Владимира Путина как президента России не одобряют 33% опрошенных россиян, одобряют 67%. Не ответили один. Это наивысший антипоказатель с января 2014 года. Мало того, 41% респондентов уверены, что сегодня под руководством Путина страна движется по неверному пути. Недоверие к буржуазным ставленникам растет, как и общее недовольство положением дел. Коммунистам, как и сознательным пролетариям, в такое время нельзя сидеть сложа руки. Необходимо объединиться и направить народный протест в нужное русло. Товарищ, ты нужен трудящемуся народу. Пиши на почту в описании.